Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. У нас в гостях Владислав Ремирович Кучма. Обширный послужной список, и все связано было с гигиеной детей и подростков. Начиная вот вашу деятельность с 70-х годов. Я действительно более 30 лет занимаюсь проблемами гигиены детей и подростков. Я на сегодняшний день научный руководитель Института комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены имени Федора Федоровича Ересмана, Роспотребнадзора. И одновременно, также вот уже более 30 лет, я заведую кафедрой гигиены детей и подростков в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Минздрава России. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент в начале Российской академии медицинских наук, а затем, после известных реформ, Российской академии Академии наук. А теперь вот у нас есть вопросы от наших э, родителей Москвы и вообще. Вот давайте мы послушаем и постараемся ответить на эти вопросы. Здравствуйте, Владислав Ремирович. Я мама дошкольника из Москвы. У меня к вам два вопроса. Первый. Кто и когда исследовал на безопасность металлические рамки для прохода в школы и сады. Второй вопрос. Э, назовите, пожалуйста, время безопасного использования смартфонов детьми в сутки разных возрастных категорий. До 8 лет, с 8 до 12, с 12 до 16, и от 16 старше. Спасибо. Ну, такой интересный вопрос. Кстати, по рамкам очень много возмущения идет. Не занимались. Не занимались. Не занимались. Не занимались. Ну, хорошо. Вот второй вопрос. Второй вопрос очень хороший по смартфону. Наши результаты исследований легли в основу, и сейчас это записано, и сейчас это записано в санитарных правилах. Это официальный, официальный документ. И мы говорим о том, что для учебных целей необходимо использовать персональный компьютер, ноутбуки, планшеты. Первый, первый, второй класс, персональный компьютер на уроке 20 минут. В течение всего времени пребывания в школе 40 минут. И суммарно в день дома, включая, включая досуговую, досуговую деятельность, еще... 80, 80 минут. А каждый день? Два, да, каждый день. Каждый. Да, И кажд... сколько это получается? Там около 4 часов? Значит 4, это подростки, это подростки. А первые а первые, вторые классы 2 часа 20 минут в 2 день. Часа 2 часа, часа в день. день. 11-15 лет 3 часа, 3 часа в день. И старше 15 лет 4, 4 часа. Никто, дорогие родители, этого не соблюдают, и результаты наших исследований показывают, что вот в период, я понимаю, что это была особая ситуация, в период дистантного обучения в ковид 74% детей использовали компьютеры, смартфоны по жизни получилось. Да. 4 и более часов. 30% 7 и более часов. По поводу запрета, я знаю, были как бы такие возмущения. Запретили, так сказать, смартфоны. Вы прочитайте что запрещено делать со смартфонами? Позвонить бабушке, отписать смс или там еще что-то, так сказать, успокоить маму там и прочее. Пожалуйста. Как организован труд операторов? У них есть работа, перерыв, так называемые регламентированные перерывы. Это должно быть и у детей, и в санитарных правилах это написано. Учителя, учителя этого не знают. Стажированные помнят, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Да, конечно. Надо сделать. Но это надо профилактировать и э, перерывами, и специальными упражнениями. Здесь возникает как раз в этой связи вопрос. Олег Григорьев озвучил на заседании экспертного совета вот в Совете Федерации, что а, производственная среда перекочевала в быт. То есть по использованию средств телекоммуникации. Имеется в виду телефон, смартфоны, компьютеры, роутеры в том числе. И получается, что у нас регламент для производства был 6 часов. Я... Как эксперт проводил исследование вот здесь у нас на закрытых предприятиях. И там и СВЧ-излучение. Ну, работа со специальными устройствами, которые излучают. По сути, у нас смартфон — это и СВЧ-излучатель. Правильно? Да, они уровни невысокие, но это у головы. И тот же Юрий Петрович Пальцев говорит, что тоже мы не до конца исследовали этот процесс. А что там исследовать? 1970 год 1 микроватт на сантиметр квадратный была норма в санитарных правилах. 8,6-10 микроватт, 2003-100 микроватт. По истории, если мы смотрим. Вопрос почему, если рост заболеваемости идет, а рост, извините, убыли детского и подросткового населения? Вопрос хороший. И, в общем-то, сейчас все, все как бы об этом говорят, что это нужно, это нужно изучать, нужно исследовать. Ну, я думаю, что вы лучше меня знаете, что эти излучения ВОЗ рассматривает как... Да, пот, да, потенциальный, потенциальный канцероген. канцероген. То, что это влияет, вот в таких отдельных экспериментах мы это видели. У нас проводили, проводили в институте сотрудники такие исследования. Но они достаточно краткосрочные, ну, будем даже так говорить, как бы вот такое острое воздействие. А ведь это все на протяжении, на протяжении всего времени. Конечно это, надо, конечно, это надо исследовать. надо исследования особенно, делать. Особенно в связи с тем, что... А, ну, эта же техника развивается. Конечно. Справедливо говорит, что вообще мы, вот этот диапазон волн уже такой короткий. Что, что дальше, следующий, это уже ионизирующие излучения. Да, да. Конечно, этим надо, конечно, этим надо заниматься. А вот еще у нас вопрос от родителей. Проводились ли биологические и клинические исследования ЖК-мониторов интерактивных досок, установленных в школах, а также роутеров? Второй вопрос кто и когда проводил исследования и ссылки на эти исследования. Благодарю. Роутеров не проводили. Что касается интерактивных этих больших досок, эти исследования проводились в Институте гигиены детей и подростков, и именно они явились основанием отнормировать это время. И вот те самые сампины, о которых я вам говорю, они еще содержат и продолжительность использования этих интерактивных досок. И вот в первом, в первом, первый, третий класс, это не более 20 минут, а суммарно в школе 80, четвертый класс 30, 90, пятый, девятый 30, 100, и старшеклассники на уроке 30 минут, суммарно, суммарно в школе 120 то есть, ну, грубо говоря, на четырех уроках можно, можно так сказать, Понятно. их использовать. Здесь возникает такой закономерный вопрос. Связана ли продолжительность обучения или пользования вот, гаджетами, имеет в виду компьютерами, ну, всем комплексом, и дома, и в школе в столь продолжительное время? Ну, я смотрю на санитарную нормы 96-го года. 15 минут в неделю, первый 4 четвертый класс. 15 минут. В неделю, подчеркиваю. Теперь у нас каждый день до 4 часов. Насколько многообразно влияние на здоровье детей самых разных факторов. Мы знаем классические, там эти ВОЗ, генетика, т т т т т, -т. Ну, да. Не буду об этом говорить, но правильно вы говорите. На первом месте мы ставим условия обучения. И они, и они совершенно разные в школах. и Вы, вы правильно сегодня вспоминали и физику, и химию, о которой мы говорим. Совершенно верно. И мы сегодня точно знаем, что условия обучения несут в себе риск. И мы это видим. Цифровая среда, о которой мы сегодня говорим, сегодня нельзя об этом не говорить. И она пронизывает всю жизнь ребенка. Утром стал. встал. И ночью-то, кстати, отключился, отключился в, в лучшем случае. Дефицит, да, да, да, да. дефицит двигательной активности, нездоровое питание. Да, да. Сегодня весь мир знает и идентифицирует поведение детей, опасное в отношении здоровья. Вот то, те ужасы, которые мы с вами видим и слышим, кибербуллинг, зацепинг. Да, да, да, да, это, да. это из этой, из это из этой степени. Все-таки, по вашему мнению, какой риск, фактор риска основной сегодня? Два да. фактора, два которые стопроцентно работают на формирование здорового гармоничного и ожидаемого родители хотят его таким видеть угу. это двигательная активность и питание двигательная активность это естественная биологическая потребность ребенка не менее 50 минут в день серьезной двигательной, двигательной активности и второе это питание это питание полноценное, здоровое питание, включая питание в школе. Я всех родителей предупреждаю. Родители, вы совершаете преступление, позволяя детям неограниченно пользоваться гаджетом. Да. Раз. И вы не заставляете их заниматься спортом. Два. Да. И третье. Мы с вами говорили об этом. Все-таки вы сказали, что есть связь между ростом гаджетов и ростом заболеваемости. Да. Это однозначно. В историческом, в историческом таком вот мы это, мы это наблюдаем. Поэтому э, системе управления, управленческим структурам надо э, обращать на это внимание. Иначе это плохо кончится. Да. На мой взгляд. И теперь следующий вопрос. Первый вопрос у меня такой. Кто и когда исследовал сочетанное воздействие физических факторов в школьной среде? И второй вопрос вот такой. Какие Исследования легли в обоснование допустимого времени использования компьютеров в образовательном а, процессе, отраженных а, в новых САНПИНАх, вот в САНПИНе 3648-20. Серьезных исследований по э, оценке этого фактора в образовательных учреждениях, в зависимости от их оснащения и прочее, не проводилось. Что касается нормативов. значит, Эти исследования, эти исследования проводил, проводили э, наши специалисты, Института гигиены, гигиены детей и подростков. Мы смотрим умственную работоспособность. Сохраняется она у ребенка или нет. И мы это смотрим вот на, разные, на разные... вот на этом уроке, и вот здесь они использовали 10 минут, здесь они использовали 15 минут, 20. И вот таким методом экспериментальной оценки, сравнивая результаты до начала занятия и после, в конце учебного дня, на следующий день, мы смотрим недельный цикл, что происходит, смотрим четвертной, и годовой сразу скажу что при таком бурном развитии и вот при тех проблемах о которых я вам говорил годовой мы давно уже не смотрели отсутствие достоверных изменений свидетельствующих о развитии выраженного утомления у ребенка при использовании такой-то длительности этих устройств позволяет нам говорить о том что это можно разрешить конечно мы отдаем себе отчет что эти дети нынешние, они уже воспитанники этой компьютерной техники. Они уже сидят... Они быстрее сидят, адаптируются. Совершенно верно. Они сидят вот в этих игралках, да. игралках стучалках, да. догонялках... Да. И у них лучшие эти показатели. Да, еще вопросы есть. Здравствуйте, я отец двух детей, учащихся в школе и в колледже Олег Вовк. Какие средства защиты вы рекомендуете использовать в цифровом образовательном процессе? Вот в этих новых нормах, о которых вы говорите, и, она, и у вас возникают вопросы, как они установлены. Вообще-то мы впервые ввели регламентацию... Времени использования этих устройств в домашних условиях. Мы именно сейчас, вот последние 3-5 лет обратили внимание, что интенсивность использования электронных средств обучения дома выше, чем в школе. Да, конечно. Но... И поэтому основное индивидуальное средство защиты, дорогие родители, это неукоснительное соблюдение правил гигиены. Они входят в составную часть вот, так Но это время использования, здоровые. основная защита. Время, уменьшение времени использования. Время использования, регламентированные перерывы. Вы же, Обязательно. Вы же, вы же не пауза. следите. А посмотрите, предельно, предельно, простая, предельно простая ситуация. Дети, дети младшего, младшего возраста один к одному поработал 15 минут... 15 минут перерыв. Среднего один к двум. И старшие классы, и к одному. Вот за этим следите. Вы можете по ссылке зайти в наш магазин, приобрести средства защиты, и мы поделимся с вами. Минимальный размер экрана, с которым можно работать ребенку, это э, планшет. Проведены были исследования, здесь с точки зрения физиологии зрения, чтения да. можно обеспечить оптимальную длину строки, да. можно представить так, чтобы ребенок правильно воспринимал учебную информацию. Учебную информацию. Да. А если вы еще будете использовать средства защиты нейтроник в данных гаджетах, практически на 80% снизите воздействие негативное на организм и ребенка и взрослого. Благодарю вас Спасибо. за встречу, за столь подробное освещение проблемы. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон.